начала брать когда я носилки тяжелые поднимал и вот после этого у меня спина стала. Это, это вопрос времени ну Он согласен в любом мне. случае прострелил водителя очень много было. да мне вот товарищ тоже я ему вчера поехал. мне же надо вас разместить ничего не делали 25 лет машину водили все, все как вы хотите у вас развалит скоро начнет Я что-то в Ютубе лазил. И вылезла, да, а? И вылезла а? вот в вот это видео, как вы тут женщине. Ну, не здесь, а может, она адрес другой. Ага. У нее очень нога одна, короче, была. Руки стрельнулись а, в обе ага. а, одинаково. Ага. Люблю, когда одинаково все хорошо звучит. А. Но ну, просто мне понравилось, как бы я сразу на за телефон записал, адрес там был позвонили вот, на другой день. Нас силки с песками таскали, а я молодой, глупый же еще был. Побольше там, это у меня после этого здесь... Плеснится. Прям, да, болело сильно. Ну, что-нибудь поднимешь там или потом... Или простудишь немножко, продуете. Да, все, уже чувствуете, да, да. да? Вот так иногда вот так глубокие вдохи делаешь, и голова начинает скружиться. Ну, нам не хватает. А глубокие вдохи несколько раз? Да, да, да. да. Много, Много раз? Ну, раз 5-6 сделаешь, и уже... Я один раз ехал за рулем, я М -м. водитель, я чуть цена не потерял. Сейчас, вы сейчас не сантехник водитель, да? Ну, да? Да, да, да. 25. Уже, да, водитель это одна из сложных категорий для нас. Раньше ездил далеко по сейчас не езжу уже. Что за фу? МАЗ. Крышки меняются, колеса таскают. конечно, все делаю. А крышка сколько от МАЗа весит? Колесо. Диском. Ну, килограмм 100, наверное. По полости, Дискомфорт да. у вас когда долго посидите? Да. Или болеть, стоишь, когда сильно и начинает это... да. долго да, ходить вот, не может. Да, стоять долго тяжело. Затекает она, да, как будто? Угу. Долго не может стоять, да? Да, уже начинает... его Уже ну, и да. присесть надо, или что-то такое, да. И голова иногда просто начинает болеть, не знаешь, с чего. Вот до головы дойдем. Да, Правой ноге когда дискомфорт? Ну, когда сидишь долго, что-то вот, начинает как бы покалывать что-то. где голень? Да, вот здесь вот начинает что-то колоть, и я вот... Ищешь, ищешь место а. как бы, да, вот. право, прав, да? Прямо поставьте. Право? Так, прям. Ну, опускостопие сильное, да. да? Наверное. Так, а шея болит? Ну, бывает, да. А. Когда? Где? Ну, сидишь, когда ничего не так. так. Зрение как у вас? Упало. У вас мама-папа жила? Нет. Давно умер? Давно. Нет. Когда были маленькие, они сейчас трогались? А я их не понял. Не помните? Нет, а нет. они умеры. Ну, — Рано, да? Я вообще даже не помню. — А кто воспитывался? — В детском доме. — В детстве веселый был? — Да. Ну как веселый, да? Все было в детстве. — Потом установилось, Нет, потом училище. — Потом в армию, да? — Да, да. — И все, да. Начали работать. — Да. — За столь желчи талас идет, не знаете? — Не знаю. — Редко хватит больницей, да? — Практически не хожу. Ты говоришь, ничего не успокоит. Когда не знаешь, лучше. А то некоторые узнают его, допустим, «О, у, меня, у него рак», и все, человек угас, а до этого да не, знал, не знал, и все. Есть такое чисто психологическое мотивация. Ну, поэтому я не хожу. Так мало жалоб у вас, сейчас посмотрим, меня испугает, конечно. Назад вперед больно отклоняться? Да нет. Ну, немножко назад, когда есть. Ну, назад у вас вообще не может отклоняться. не просто оно еще раз. <смех> Она должна падать туда, на вас он как будто как, практически прямо вот ходить должна. Вся влево, вы на правую сторону, да? А, ну вот это, потому что здесь три позвонка влево, два позвонка вот сюда вправо ушли, да? Седьмой позвонок шейный ушел маленько вправо, плюс он торчит сюда. А с как у вас? Плохо. Плохо? Нет. Поэтому По у вас он пережал канал вот здесь шейный, да, артерию. Из-за того, что вы сидите, у вас сильнейшая компрессия идет, позвонки между собой сдавливаются Вот расстояние практически между ними. нет, Вот здесь хребет и вот здесь хребет. Вот здесь такого хребта не должно быть. Здесь должна быть такая ямка по бокам мышцы. То есть я не должен прочувствовать мышцы должны быть сильные. У него слабенькие, да? Так. Здесь у нас плюшек за все. расстояние совсем нет. Вот. Вот весь кусок. Весь кусок он вытащился у вас наружу. Вдох. Выдох. выдох. Тут? Немножко есть. Нет. Тут? Немножечко Тот. есть вот здесь. Угу. здесь. почему у вас. Ожог, ожог. А ноги почему разные у вас тут? В смысле? Ну, икра больше, здесь меньше. Ну не знаю. Угу. Так, вы говорили, что у вас ноги одинаковые, да? Ну не, не знаю. Это меня утверждали, да? Так, левая нога короче у вас. Один сантиметр. Левая нога короче. Значит, тут значит таз у нас искривлен, да? Таз вот так вот повернут маленько. Так-так. Здесь мышца напряжена. Напряженная надо. Да? Поясница. А здесь будет новом отделе справа. Да? Слева. Вдох? Выдох. Тут? Нет, не болит, Вдох. Выдох. Тут. Нет, не полет. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. торчит. Как хребет такой. Не должен быть. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Закружался? Не могу сказать, потому что не стою. А -а -а. Нет, расслабься, расслабься. <свес> Какой-то старый блок у нас был, да? Че, больно был, что, больно было что-нибудь? Ну так, неприятно. сломается не, нет, чтобы сломать мне надо 250 килограмм сделать я могу только я могу только мышцам и связки повредить когда вы будете не сопротивляться напрягаться тогда да я могу расслабиться ага, сейчас, все вот тут все крепко, крепко все вдох выдох вдох выдох Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Посвисал. Голу мне положить. Выдох. Раслабься, расслабьтесь, расслабьтесь, расслабьтесь. Вам такое никто еще не делал? Нет. Все, некогда, некогда. А? Все, некогда. все, некогда. Все, некогда вам, да, вы торопитесь сюда куда-то. Ноги идеально ровные у Вот Ой, как, как разогрелись, вспотели, да, маленько? Ага. Ой, как хорошо у нас раскрылось все. Нам все поправить. Я волнуюсь, трясусь уже. А? Я уже трясусь от волнения. Трясу, трястись не надо. Сейчас будем делать такие моменты, которые в жизни вам пригодятся, облегчат вам жизнь. Жизнь только начинается. Выдох. Вдох. Выдох. Сместилось. Все как живется непонятно. Вдох. Выдох. <свист> все, пришел. Грудной все. Грудное отдел все, отдел, все, все закончит. Точка вся раздолбана. Годох. Ой, хорошо. Ой-ой-ой. Ой, прекрасно. Сейчас будем убирать ваш склевозик. Склевозик я подредактирую. Здесь. Пару момент не осталось. Водители. Тяжелые пациенты, у них один позвонок влево. А Право. Как будто танцор. Вдох, выдох. Он там, сел куда надо, где у вас изначально он был с рождения. Ой, как он зашел туда. И все за ним. Мне будете говорить от 1 до 10. Вдох, выдох. Здесь есть? Нет. Вдох, выдох. Тут? Нет. А? Необоротно. Тут? А, нет. Тут? Нет. Где-то с бил, что ли, у вас? Ну, конечно. Розетку что-ли? А -а -а. а? Да. А? Да. Зачем розетку? Молодой, глупый. А -а -а. Так, вот гематом. Ты тут что? Ой, вот это да. А чё? -а -а. Ровная спина. А -а -а. Несмотря на то, что вы мне не все дали сделать. А -а -а. Потому что я люблю, чтобы все идеально было. А вы мне не даёте это сделать. А -а -а. Вот она. Позвонки все там стоят, там они ушли туда, горд такой был, он сейчас ровно аж ну мышцы же длинные Выдох, выдох, выдох Здесь потрогайте сейчас Руки, дождите, они у нас же сейчас Нету Нету Нету Ушел Сгинул ага. Давайте, Понимаете основной раз два три четыре пять руки за голову замок вдох вдох руки не двигаются что приют ли только баранку крутить да сюда по мышцу да? да представляете это только мышцы мышцы. Ой, какая рука хорошая даже стала. Ага. Да? Даже это не даёте мне сделать. Ошмар. Подъезжали маленько, нет? Да. Ну, помолодёк. Супругу испугали. Я думаю, обзываешь, живая Обычно забегают сюда. Вы ну, что там делаете? Что-то я делаю, Гимнастику. Раз, два, три. Руки на колени. Все, как новенький. Позвоночник на месте. А? На месте, позвоночник. На месте. Теперь на месте. В некоторых местах. Пр привыкать надо, да? Есть, конечно, вероятность, что они назад утянут. Мышцы очень сильно были напряжены здесь. Вообще у меня позвоночник был как? Искривление сюда, искривление сюда, искривление сюда. с То есть поясница вся вылетела сюда, плюс я позвонки развернула, грудное тело развернул туда. Плюс клес, у ну, них получается испещение и ротированное туда. И шея надел сюда. Шей надел тоже весь в кучу был. И плюс они у нее еще между собой просели. Мы раздвинули расстояние между ними. И старались подвинуться в те места, которые он дал. У него еще застой желчи сильный. Не говорит, не говорил ему, вы не видели, но ну, у него по телу видно, у него пятна такие кровяные, знаете, родинки, <свят> это застой желчи. А, вот у меня часто вот такие выступают, вот это это за это Нет, у вас не кровяные, еще такие а ну, как вот, тут бежевые, типа родинок есть? что ли, да? Типа родинок, да, да. но не родинки, да. Так, упражнение мы делаем с 8 числа числа, 15 минут мы упражнение. Многие стараемся не скрещивать. Угу. Упражнение 3 вам обязательно делать, Держим отдыхаем 15 -го. минут. Один-два раза в день. Водитель у нас много был. Кто-то в кузове это делает, кто-то бутылки подкладывает, кто-то э, куртки сворачивает, едет в рейсе. Клопнул 15 минут, прилег, Как раз и кимарнуть можно, и мышцы растягиваются. Это у нас анатомически правильный сгиб образуется. Лордоз, кифоз, лордоз. На животе спать ни в коем случае нельзя. Mm -hmm. Потому что мышцы шеи, когда вы спите на животе, они не держат шейные позвонки, они смещаются. То есть, когда в таком положении, то, что я сейчас поставил, все может сойти на места. То есть не так, не так. Вы повернулись, развернулись живота, все там сухло. может даже не хрустнуть, сместиться вот так. Сейчас перед вами женщина была то же самое не произошло. Позавчера была направки, все у прекрасно, жизнь началась. Легла на живот забылась, повернулась, все на место сошлось. Никому нельзя спать на животе. На боку через подушку. На через руку. руку. Либо на, животе, на спине. спине. Паша, у вас идет засос желч синий, да? Желчь у вас плохо функционирует. Она у вас застаивается либо искривлены протоки у вас либо толщина, либо будет толщина есть каналы, либо пережатый. что мы делаем? Каждые 40 минут, каждые 40 минут, три глотка горячей воды. три глотка горячей воды. Если химический состав желчи неправильный, значит, те вещества, которые питаются нашими межпозвоночными дисками, не того качества поступают сюда, они испорченного качества, да? Дистрофические изменения дегенеративные. Дистрофии, что значит? Они стоят из воды у нас на 90%. Они истощи, истощились. Они на снимке должны быть белого цвета. Тогда, когда от них нет воды, они черного, они стали тоньше, просели, позвонки наши просели, зажали нервные корешки. Потому что ну, воды не пьет, часть сахара, питания никакого, тока, ну, воде средним да? Мы сейчас расстояние увеличили, между нашими диски чуть толщились. Туда хлынул поток крови. Лимфы, питательных веществ, да. чтобы этот диск наполнить, чтобы он восполнить все, организм начал работать, нервную систему освободили, все это начало тут у нас функционировать, да? И поэтому, что нужно делать? Решайте вопрос желчным, чтобы питание было более-менее качественно с питанием. Решайте вопрос, должно быть полноценным. Еще что можно сделать вам, чтобы быстрее ускорить этот процесс заживления, чтобы кровь оттуда все это выгнать? Кто-то ставит пиявки сюда, чтобы кровь эту лишнюю брать, да? Капиллярную. Ну, долго заживает болезненно. Ни разу не ставят клевки. Кто-то ставит банки. Банки ставят. Раньше помню, в Советском Союзе. Там кровь поднимается, там вся спина синяя, да? Mm -hmm. Но почему-то они ее перестали выпускать оттуда. Так что берегите себя, смотрите. При шейном что нужно поделать? Какие упражнения? Ту гимнастику, которую... Mm -hmm. бессон, а, а, на да, я понял. Ту гимнастику, во-первых, нужно поставить шею, Пейте побольше воды, вместе с ним пропьёте коллаген, у это когда диски начали проседать, да? Трескаться начали, лопаться начали, худеть начали, истощаться. Поэтому пейте вместе с ним воду, потому что у вас питание одно, да? Из-за mm. ест. Вот. соответственно, жаренье, копчёное где-то, да? да? Есть такое? Mm -hmm. Бывает. Вот, у вас тоже застой желчий не есть, да? Голова не болит, правая часть? Нет, у меня время здесь болит. Лобная часть, mm -hmm. да? Ну, это как раз-таки за смещения. возможно, да. Если болит височная правая часть, то это идет сильнейший застой желчи. Если левый, вот затылок, левый затылок лоб, то это моя часть. Это часть мои. Mm? Ваша?